Доброго времени суток, дамы и господа, с вами При. Довольно-таки недавно произошел 9.2, на котором хоть и не была объявлена дата выхода, но было рассказано много всего интересного. Так вот, Ион Хазикостас в интервью сайту Millennium рассказал довольно-таки интересную мысль о том, что в обновлении 9.2 мы сможем носить два легендарных предмета. В целом, изначально, когда только Shadowlands стартанул, люди уже задавались вопросом, а когда же можно будет носить два легендарных предмета одновременно? Потому что в Легионе проходил месяц, мы прокачивали свой оплот, изучали там талантики и уже могли носить две легендарки. В Легионе абсолютно любые. В Shadowlands будет некоторое ограничение, но в целом оно позволит делать некоторые интересные комбинации и само собой это увеличит наш демаж. А вот насколько, вопрос хороший, носить можно будет легендарочку ковенантскую плюс обычную. То есть возможно у кого-то какой-то ковенант станет поинтереснее играться дк а, нет, отбросим эти мысли. Перейдем давайте к реальным цифрам. Я обратился к сайту RaidBots, посимил персонажей двух разных классов и специализаций, конкретно взял себя, Анхоли ДК, просимил с э, легендарочкой для Некролорда, глянул, насколько будет увеличение ДПС. а также попросил сову с никнеймом Випси скинуть код своего персонажа, за что ему огромное спасибо. Он вентир, как мы знаем, вентиры совухи сейчас жесткие, и я думаю, в 9.2 их даже немножечко порежут на фоне всех вот этих вот ношений двух легендарочек. Ну, ладно, обратимся к коду персонажей, обратимся к результатам Сима. Вот он я, Анхолик, с Джайтисом, с Кубиком и 252 Все вообще замечательно, все идеально выставлено в соло-таргет. ТПС с моей текущей легендаркой на Кайлы 10551. Если мы обратимся ниже, то есть, например, вообще без легендарок, да, что получается? 9752. Если при условии нон-легендаря я одеваю ступни, на которых имеется кавинанская мощь, кавинанская легендарка, то дэмэдж возрастает на 306 единиц. То есть, например, если бы было доступно сейчас ношение двух легендарок, и я бы к своему ДК, дополнительно к плащику, нацепил бы ступни, то это было бы увеличение примерно на 300 единиц. Окей? Okay? Это всего лишь 3%. Ну, в целом, 3% там, 3% здесь, и уже так, хоп, мы дамагаем более 10 тысяч. В целом, то прикольно и довольно-таки интересно. Рассмотрим Собуха. Перейдем на другую вкладку. Випси. Найт Эльф, Баланс Друид, 11500. Легендарочка на текущий момент Ковинанская надета. Он винтир, напомню. А, листаем ниже. Насколько мне правильно известно, топ-2 легендарка до введения Ковинанских была на Пульсар. Мы тратим 300 энергии и получаем баф на 12 секунд. Не силен в друидах, поэтому точное название бафа не скажу. Так вот, что получается. Если мы берем друида, но он то есть без легендарок. Ну вот он надевает поясок Сильваны вместо своей легендарочки. Его ДПС 9108. Надев кольцо, его ДПС уже увеличивается на 780 или на 790. Разные кольца, разные приоритеты, статы и все такое. Надев кавинанскую по сравнению с вообще без легендарок, он получает целых 2400. То есть, надев в текущий момент к своему эквипу колечко, он получит 780-790 единиц дамажа. В процентах это 8,6-8,7%. Сильно-сильно. Ну, это же так правильно работает. Я сам себя не обманул. Вроде бы по математике у меня нормально все в Дреноре... Проявил математические свои способности по максимуму, но мне кажется, тут я все правильно тоже посчитал. Так что получается, примерно какое-то такое увеличение по дэмэджу будет у персонажей в обновлении 9.2. Цифры хорошие, когда будет доступно ношение двух легендарок, ну в плане в самом обновлении 9.2, нужно ли будет нам делать для этого квесты, не нужно будет делать квесты, посмотрим. Информация о 9.2 пока что мало, есть только какие-то такие зацепки небольшие, за которые надо